Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня был самый лучший полет на самолете. Я вам расскажу, как это все происходило. Думаю, вам эта история будет интересна. Изначально, когда я брал билеты на самолет, я сразу забронировал места себе и в ту сторону, и в обратную сторону. И получилось так, что в обратную сторону у меня два самолета. Один сначала летит в одну точку, и с той точки уже ко мне домой. То есть получается такой вот промежуточный самолет. На этот промежуточный самолет как раз-таки я билеты не взял, и мне достались такие рандомные места. Догадайтесь, какие мне достались места. Первое, то что да, мы заходим, там места такие по три, я сажусь сначала один сижу, потом подходит мама с ребенком, и подходит еще мама этой мамы. То есть получается, я сижу с ребенком, я детей не особо люблю в том плане то, что они сильно кричат, я как бы да, понимаю, это все нормально, но не знаю, ну мне просто вот вообще, ну не могу просто еще вот эти вот детские запахи. И чтобы вы понимали, мы только начинаем взлетать, этот малой так хорошенько поддал, то есть тут пошел такой вот запашок, я сижу, кайфую, да, думаю, о да, типа 4 часа впереди с таким запашком, думаю, ну ладно. Тут, короче, мы так взлетаем, малой и начинает просто постоянно орать, он орет, орет, вообще не успокаивается, Я понимаю, да, класс, я сегодня вообще, короче, не, не посплю, даже ничего, и понимаю, то что у меня впереди вот такая вот дорога. но думаю, ладно, это я потерплю, как бы, с таким мы уже сталкивались, поэтому все, ок. Тут сзади, короче, я понимаю, то что тут уже запах прям вообще максимально такой жесткий, я такой поворачиваю лицо, хочу просто, думаю, ну, хотя бы вдохну воздух с прохода, который идет, я понимаю, что это то, что сзади сидит женщина, которая хорошенько так поддала, и она просто своим вот этим вот перегаром как дает, я просто понимаю, я все, не могу типа там сидеть, я такой думаю, елки палки куда я вообще попал и тут я такой думаю ладно ок типа с этим я смирюсь но впереди сидит мужик который вроде как должен нормально сидеть вроде нормальный мужик но сколько он раз не нажимал вот на эту вот кнопку чтобы подошла штордеса к нему никто не подходит его берут коне начинает просто ругаться и то есть вы понимаете тут у меня сидит женщина которая с ребенком постоянно кричит, тут у меня сзади сидит женщина, которая несет перегаром, тут сидит мужик, который вечно что-то бубнит, и я такой, ну, хорошее, классное место, замечательный полет наблюдается, типа, я думаю, ну, ладно, типа, с этим я еще соберюсь, как бы, но потом мы только вот уже там летим, как-то все ок, я уже привык к малому, привык к перегару, тут малой начинает еще жестче подавать, я такой, ё типа, класс, и... У нас были такие, как бы, на каждого кондиционерки такие маленькие, типа воздух, дум. И тут женщина просто берет и меня прикручивает кондиционер, потому что видно, им всем становится холодно. Тут я понимаю, что все, больше вот этот запах разгонять некому, я понимаю, что все, мне типа габела, типа я сейчас сижу, я уже задыхаюсь. Тут эта женщина такая, чтобы этот малой не кричал, вываливает такая, бах, это малому бах, и начинает его кормить. И тут... Короче, этот малой начинает, вот этот, ну, типа, ну, самолет там потрясает. И он начинает это молоко брызгать, это молоко на меня летит. И я сижу, я понимаю, ну, ну типа, все, все, типа, мы приехали, типа, все, уже, ну, ну, ну, ну некуда выше. И с этим я тоже смирился, такой, ничего, ни слова не сказал, сижу дальше. Тут они решают этого малого, как бы, после такого хорошего плотного завтрака немного переобуть, переодеть. И тут эта ма мамаша, короче, чик-чик, и это чик-чик, и черкаш. Короче, вы поняли, у <laughs> меня ноги остается. В это время нам приносят и поесть. И я просто сижу и понимаю, ну что за жизнь. От бутера дали влажную салфетку и думаю, то ли на ногу использовать, то ли потом на руки оставить. Ай, и вот... Так вот, проходило это замечательное время, потом 20 минут он умолк, этот парень. Замечательный. Мне так понравился этот ребенок. Себе в таких троих бы завел, пускай бы гоняли по дому. Короче, вот такой вот был замечательный полет. Потом он просто давал симфонии, там, так тык ды его все успокаивали. Короче, было весело, это было весело. Вот такой вот, ребят, был полет у меня на самолете и тут я такой, знаете, задумаюсь, надо что-то думать, надо, надо, надо так придумать, чтобы так летать и чтобы такого не было, потому что это как бы прикольно, я понимаю, я люблю детей, да, дети славные ребята, они крутые, сам когда-то был ребенком тоже так это, но, но, но такое вот уважение я встречал впервые, это было очень хорошее ко мне отношение, мне это так понравилось, высокий просто... Замечательные люди были вокруг меня. Вот я просто хотел, чтобы вы знали, что есть такие полеты. Хотел просто поделиться такой историей. Если у вас там было что-то плохо, то не думайте, как бы вот это, наверное, было плохо. Когда на тебя летит молоко, черкаши, и сразу дуют все ветра, там южные, северные и алкогольные, каких только не закажи. Как бы не дуют кондиционерные, которые как бы хотелось бы видеть. Ну вот. Короче, все, что хотел рассказал. Всем удачи, ребят, всем профита. Летайте на хороших самолетах. И всем пока.